О, кто вел себя хорошо в этом году, тому будут подарки, а кто плохо, тому что уголек. Так, начинаем за здравие, заканчиваем как обычно. Как обычно. А ты мне можешь сказать, как ты оказался здесь вместо Колосова? Я. Я-то сижу на своем месте. Ну, потому что кто-то хорошо себя вел в этом году. Золотые слова. А вот... Как ты обращаешься к нашим телезрителям? Друзья, друзья, друзейные друзья. А хочешь, я расскажу тебе анекдот на эту тему? Короче, мужик гулял в лесу и заблудился. А, а какие? Объекты? Почему это ТОП-3? Ну какие, у тебя будут спрашивать, какие. Ну, назвать по твоему мнению? Да, я не знаю. Надо больше инвестиций все кончилось. Это когда просто с, с размаха, прям справа, с крюка. Павел Николаевич, ты у нас будешь снеговиком. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЮДВ. Андрей Бурдонов, Илья Шамшин, бессменный ведущий. Друзья, сразу же, прям сразу, не отходя от кассы, подписываемся, ставим колокольчик и пишем свой комментарий. Те, кто пишет комментарии, Дедушка Мороз про них не забывает, да, и всегда напоминает. Андрей, mm -hmm. давай сегодня по а, текущей ситуации. А, мы вчера с тобой где были? Мы вчера были с тобой в ЖК Аллеи Парк. Mm -hmm. а, много рассказывали про этот комплекс, а, у всех, наверное, разные отношения к этому комплексу, но давай объективное. Вот прям вот что мы вчера поняли для себя, Но ну, мы поняли раньше, а вчера в этом еще раз убедились. Ну, в первую очередь, вчера мы увидели, да, то, что мы, когда продавали Толея парк два года назад, вот мы как бы... Ну, у нас было очень много сделок по этому объекту. И это вот, все понятно. Наш, да, это продавал. все понятно. Вот. И мы всегда рассказывали людям, да, то, что там будет дом бизнес-класса, что там будет... Полноценный бизнес-класс. Что там будет семиурный паркинг. Вот да. вчера мы все это увидели своими глазами. Да. Вот. А, однозначно, вы... Скорее всего тоже видели то, что сейчас а, свое личное мнение, да, друзья, насчет Парк. Когда приезжаешь к комплексу ты видишь вот этот масштаб, да, который стоит перед тобой и перед тобой очень много воздуха, да, то есть и визуально и физически и э, чувствуется какой-то, ну однозначно масштаб. А вот эта семиуровневая парковка, я такой не знаю в Сочи. Я тоже. Такой конечно. нет, да, это первый огромный плюс. По моему, сколько там 200 бесплатных? Нет, там? Ну, там 200 100, бесплатных? 180, 180 бесплатных мест. Да, парковочных mm -hmm. мест. Классные фасады, друзья, бассейн на территории комплекса. Там коммерция будет под бассейном. Я правильно говорю? Там будет спа-комплекс. Вот э, точно пока не знаю. Там будет ресторан на территории, будет спа-комплекс, uh -huh, бассейн. Uh -huh. Коммерция будет, ну, в торговом центре. Ну, коммерция, да, же, она будет, да. Да, в торговом центре. Друзья, однозначно, вот однозначно, Аллея Парк это полноценный бизнес-класс. А, еще там классная входная группа ну Мне... таких вход... входных групп таких, таких да, вход... помню да, да, да, да Андрей ну, единичные комплексы, ну такого, элит-класса скажем, да, такие камерные какие-то проекты там, возможно, да, ну как бы есть, но вот именно такого, что вот, ну масштабного строительства дома даже, вот мы берем там какие-то, не знаю, там Александрийский моя Красная площадь, mm -hmm. да, там Барселона парк, даже самые самый там я не знаю, там, актер Galaxy, да, ну, как бы... Ну, актер, как бы, там просто своя история, я жил в актере, я... ну, блин, там... Нет, ну, я с... согласен, нет, да. ну, понимаешь, все-таки для комплекса ПФЗ-214... Да, Это, да. их можно сравнивать, я не знаю, там, вот, с Анпийским кварталом, да, с Мерката, ну, вот, из последних, что построено, то есть... Ну, Валерий по Ну, образно, да, правда? да, то есть там вот они... Однозначно превосходят, ну, то есть по качеству, по материалам, да. Угу, вот, да. А это... а, друзья, собственно, почему мы начали с аллеи парк? Однозначно сегодня и прямо сейчас аллея парк один из самых недооцененных объектов города Сочи. К примеру, вот вчера мы а, были у застройщика. Что нам дал застройщик? Нам дал застройщик очень эксклюзивное предложение. Да, а у нас, да, на эксклюзиве э, есть предложение. Друзья, вот здесь внимание, вот просто вот, ну, держитесь крепко за свои стулья или, э, если вы стоите, просто за стены держитесь. 8, сто, тридцать метров квадратных, э, 15 этаж, безумнейший вид на комплекс и на горы. Пожалуйста, вот... Ну, где 30 метров за 800 можно найти? С полной стоимостью в договоре. У нас еще будет переуступка того, ну, как бы, разницы нет. Все ипотеки всех ведущих банков, вот, ну, полный порядок. Ну, единственное, планировка. Но планировка у них, у всех, ну, она, она одинаковая, да, планировка одинаковая, друзья. Однозначно, если есть возможность, да, и, опять же, сравнивать все ЖК, там, Сочи, Парк кислород, что там еще у нас есть, летний флор вообще молчу алие парк сейчас просто сделал огромный рывок вперед да то есть они сейчас уже водят в эксплуатацию скоро ключи будут выдавать Февральный. блин классный комплекс и кстати вот большой плюс у алие парк там будет минимальная м -м, сезонность то есть алие парк с каравеллой португалии но ну, наверное, как сложно сравнивать правильно говорю хотя это Дагомес, да но алие парк это все-таки больше для ну, для постоянного места жительства. Да. Да. Обратите, пожалуйста, внимание на этот комплекс. Дальше. Да, кстати, еще семиуровнями паркинг есть лифт. В паркинге лифт. Это тоже как А сколько лифтов в этом корпусе? Ну, два, как минимум, два лифта. Два грузовых лифта, по-моему, там. Не помню, Ну, ладно. Друзья, алие парк достойный вариант. Дальше, а, дальше, Андрей, давай вот лично по твоему мнению, вот, знаешь как, мы недавно разбирали а, в прямом эфире с Колосовым, вот есть 50 миллионов, вот давай, я тебе даю, вот эти 50 миллионов, забирай, что ты с ними будешь делать, ну только сильно не размазывай, понятно, что можно там, а, там 20 квартир взять в Сочи-парке под ипотеку, там или 40 в летнем, как бы, но это все понятно. А, давай вот, ну, с наличкой, что ты будешь с этими деньгами делать? Вкратце, ну, вот потихонечку. Да, здесь все зависит от, как бы, потребностей, да? Если... Нет, это да, под себя. Ты знаешь рынок, ты знаешь застройщиков, ты знаешь э, перспективы для себя. Понятно, что потребности? Давай, лично твое мнение. Ну, я бы... Два варианта, опять же, есть. Я бы или купил Grand Royale Residence, допустим, ну, то есть, такой апартамент. за заплатинке сразу? Ну, да, почему бы и нет. Но, ну, в любом случае, это элитная недвижимость, она всегда будет дорожать. Здесь, как бы, вопросов нет, да, за она чуть переоценена. За сколько ты купил? Grand Royale Residence? Да, ну, за 45 где-то, за сорок Опять, меня. На ремонт. На а мебель, мебель, на технику. А, ну, то есть ты взял, взял бы один объект на 50 миллионов? Ну, это вот один из вариантов. А и, второй и, вариант. Или я бы вот приобрел, ну, на мой взгляд, я бы взял три объекта по 15 миллионов. Это вот как раз, я так думаю, Фрега, Амада, да. ну и вот Санпик, ну или Алиан. Ну, как бы здесь. Ну, Алиан вот. это долгий проект. Ну, как бы согласен, но видишь, концепция, она mm -hmm. здесь вот все дело в концепции. Такой концепция нет ни у кого. Нет, бесспорно, но... Алян, да, сейчас, извиняюсь, перебил, mm -hmm. а, Алиан а, действительно мега масштабный проект, ну, спора нет. Но у нас а, так складывается, что многие хотят здесь и сейчас, либо, ну, чуть-чуть подождать, ну, сколько, сколько там ждать, Три года, Алиан? Ну, да, нет, ну, ну да, здесь все зависит, как бы, именно от, так сказать, на какой срок это все вкладывается? Вообще, Сан-Пик мне нравится, вот честно, потому там что... Есть, там там локация, есть, там да, есть, да, да, там есть. пик тебя. тоже хороший объект, но там можно приобрести только один апартамент. Ну, то есть, здесь был бы выбор, да, или Гранд Роэль Резиденция, или Поляну пик mm -hmm. Красной Поляне. но я бы, наверное, все-таки в Центральном Сочи взял. А так вот, три объекта, в принципе, неплохо, я думаю. А, ну еще, кстати, я бы рассмотрел Верди. Вердит, да, друзья мои, мы эту тему уже проходили, были случаи, были случаи, когда мы просто вот заставляли физически наших покупателей, вот тебе объект, вот центр Сочи, все замечательно, вот локация просто самая жирная, бери, бери, бери, было куча возмущений, mm -hmm. прошло время, что mm -hmm. получилось, сидят, грустят, Вердит сейчас неплохо качает, но локация... А, блин, да ну нет, а, ну, а что ты купишь, блин, в этой локации? Да Ничего. Ничего. И в ближайшее время ничего. У тебя вот, хая, да, у тебя, ну, блин, я даже не знаю, что говорить об этой локации, потому что она, наверное, сама за себя говорит. Ну, еще, кстати, вот мне нравится комплекс Атрема Виню. Вот, они сейчас, кстати, сделали подсветку, надо вот, кстати, на днях проехать, да. Вечером хочу проехать в Мин, посмотреть, ну, снять на видео, как он подсвечивается. Вот. То есть люди, кто вот покупали на начальном этапе, они, конечно, ну, вот. Ну, там, кстати, неплохо заработали. А, я тоже себе хотел, хотел купить. Ладно, друзья, давайте э, скажу свое личное мнение насчет э, бюджета, да, допустим, если вот, ну, представим так, да, есть ли 50 миллионов, собственно, что я с ними буду делать? Опять же, если не, не размазывать э, по ипотекам, тупо наличка, э, однозначно, ну, я об этом говорил в прямом эфире и сейчас э, говорю, и вообще не устаю об этом говорить. Друзья мои, однозначно я взял бы Фазотрон по 185 тысяч за квадратный метр. Да, как бы э, долго ждать, никто не спорит. Да, там как бы есть некоторые переживания на этот счет, но э, Фазотрон, блин, даст всем, как говорится, под... Под хвост, да, потому что э, в рамках этого бюджета нет ни, ни, ни одного проекта, который может так выстроить. Минимум я взял бы себе два фазотрона, я взял бы себе два Мирора. М -м, два мира взял бы э, сразу на пассивный доход, ну, чтобы уже какие-то деньги сейчас э, приходили, так скажем, на булку с маслом. И взял бы себе фрегат, наверное, ну, может быть, даже, даже с перепродаж. Кстати, у застройщика сейчас есть классное предложение по третьему и четвертому этажу, да, там вот можно сейчас прошу ухватить, да, там выше этажа, да. есть классные предложения для нас, <связываем> да, <связываем> да, они, а, <нет, связываем> нам, да, застройщик по фрикату нам выделил а, определенный пол номеров, которые висят только на нашем, на нашей компании, на сочке ДВ, и мы готовы, а, вам эти варианты предоставить. Там согласован такие условия, друзья. Ну блин, это когда вот просто вот сидишь вот так вот и радуешься за покупателей. Вот. Ну, действительно, хорошее предложение. Отлично. А, друзья, еще что касается фазотрона. А, присмотритесь, пожалуйста, к этому объекту. А, объект самый масштабный, наверное, за все последнее время. Аналогов нет, локация, блин, бомба Локация Летом там вообще просто, ну, я не знаю, это, про лето и говорить ничего не стоит. А, классные пляжи, а, Куба, там, Русалочка, Ласточка, или не помню. Ну, в общем, хорошая Русалочка и Куба. А Ласточка нет там? Ласточка нет. А тут там Ну ладно, нет, нет и ничего страшного. Да, друзья, посмотрите, фазатрон, классный объект. Да, смотрите еще то, что вот э, про первую береговую линию, давайте вот возьмем от Дагомыса, там, да, допустим, до границы с Абхазией. Кравелла Португалии строит сейчас пятую очередь. Да? Ориентировочно старт продаж будет в феврале, в начале марта, но... По слухам, да, то есть цены будут дороже, чем в сданных корпусах. Ну, то есть будет старт продаж, соответственно. Ну, как бы да. Да. Потом берем дальше первую береговую линию. Вот фазотрон на «Мамайке» получается. Потом дальше что у нас? Ну, в Центральном Сочи ну, ничего не строится, да, на Первой береговой. Ну, там достраивается горизонт, но это Ну, горизонт – это так. в Адлере, вот. но ну, я говорю, по, по ходу, если. Потом берем в Хосте, ну, это вот Рамада, да. Ну, да, то Рамада, это не такая да, Первая да. береговая, она чуть подальше. Ну, все равно не далеко от да. моря. Ну, и вот конкурент только горизонт в Адлере, Да, да. Есть, да. Вот. И по факту, вот знаете, если у вас цель приобрести апартамент, и чтобы вы просто вышли... И через 100 метров у вас море, да, ну, это вот я говорю. Но, закон... Ну, по не 100 метров, Но... ну, ну как бы там локаться, ну, там возле моря, там Но, возле моря. Ну, да, там, ну, 200 метров. Ну, пусть есть, будет 200, как бы, 200 да. да. Ну, таких вот аналогов, ну, то есть, нет. Я, честно говоря, раньше, когда вообще только приехал в Сочи, я не совсем понимал мамайку, я ее даже, можно сказать, чуть-чуть... Ну, не то, что недолюбливал, я просто к ней так нейтрально относился. А, но чем больше здесь живешь, тем больше разбираешься в районах. Друзья, однозначно Мамайка, блин, качает. А, есть в ней какой-то, блин, шарм в этой Мамайке. Там, во-первых, равнина. Я говорю сейчас про низ Мамайки. Там равнина. А, там много ресторанов, много коммерции, много... Заходишь в Посейдон, там вообще все есть, от глазя до патронов. Вообще все есть. Да. Да. Не хватает только вот ресторанов, да, как бы побольше. Хороший ресторан Чита Маргарита Чита Маргарита, да. да ну, я хороший. думаю, вот как раз с вводом в эксплуатацию Фазотрона эта проблема решится, потому что там же на первых этажах коммерция. коммерция. Я думаю, там будут, ну, кофейни, ресторанчики. Угу, да. Может, какие-то более такие, ну, престижные, так сказать, вот рестораны. Поэтому... Согласен, согласен. Да, Мамайка это интересный район, то, что там... Река будет в этом году, по-моему, это, как сказать, это... реконструкция набережной реки София. реконструкция? Да, от комплекса в и прямо А, вся вот это будет, да? Да, Там, все будет да. отлично. Ну, это... а, для вас еще важная информация. Те, кто хочет приехать на новогодние праздники в наш любимый город Сочи, приезжайте. Если вам требуется наше, так скажем, содействие, если нужно чем-то помочь, отвести, показать объекты, рассказать, я не знаю, но ну, провести работу, да, с нашей стороны, э -э, звоните, пишите. Мы со 2-3 января уже в полной боевой готовности, мы не отдыхаем, мы работаем, правильно, Андрей? Да. да. Потому что почему? Потому что потому. Потому что мы не любим отдыхать, мы любим работать. Ну, да. у нас мы работаем в сфере услуг, поэтому, когда другие отдыхают, мы работаем. Да, я вам так могу сказать, в Сочи не грех работать, в Сочи, я не знаю, комфортно работать, классный город, да. Будем потихонечку финалиться, друзья, у нас сегодня небольшой выпуск, оставайтесь с нами, напоминаю, что скоро будет конкурс, да, то есть мы объявим все условия, прям вот буквально вот еще, ну, ну прям чуть чуть осталось, все, объявляем условия, запускаемся, вперед и с песнями вам желаем что вам желаем От что новогоднего настроения да, здоровье что? счастье самое главное в наши нелегкие времена быть здоровыми и счастливыми да, как, и как мы <laughs> Очень... однозначно да друзья а, новогоднее настроение ну в этом наверное, есть что-то волшебное а, не забываем как было классно в детстве да и как будет да, как будет это классно потом да. всех с наступающим новым годом всем пока